Здравствуйте. Рассмотрим тему формирование имиджа при устройстве на работу, основы самопрезентации и искусство переписки с работодателем с учетом назологии нарушения претендента на работу. Первый вопрос: формирование имиджа при устройстве на работу, самопрезентация, в том числе с учетом назологии нарушения. Второй искусство переписки с работодателем. Формирование имиджа при устройстве на работу. Имидж это образ, который человек себе создает, чтобы вызвать определенное впечатление у другого человека или группы людей. Имиджем можно и нужно управлять. Решающее значение имеет первое впечатление, которое создается буквально за 10-15 минут знакомства. А если учитывать, что продолжительность собеседования 30-40 минут, то решение о трудоустройстве будет принято как раз на основе имиджа соискателя. Поэтому при подготовке к собеседованию помните, если первое впечатление о вас будет благоприятным, то ваши достоинства будут преувеличиваться, а ошибки не замечаться. Если же первое впечатление будет негативным, то обращать внимание будут только на отрицательные моменты, несмотря на наличие большого количества достоинств. Чтобы работать над формированием имиджа, нужно знать, что впечатление о человеке формируется через визуальный, аудиальный и информационно-содержательный каналы. Визуальный канал оценивается внешний вид и язык тела. Аудиальный канал оценивается голос, интонация, темп речи, тембр голоса. Информационно-содержательный канал мы оцениваем содержание слов, которые произносит человек. Грамотность построения речи. Исходя из каналов восприятия, можно отразить структуру личного имиджа любого человека. Сюда входит внешний облик, физические данные, одежда, прическа, манера поведения, жесты, взгляд и мимика, особенности голоса, запахи. Сюда же входит имиджевая символика, это имя, личные символы, социальные символы или символы социального престижа, например, марка машины, предпочитаемый вид спорта, занимаемая должность. Социально-ролевые характеристики, репутация, то есть общественное мнение о человеке, основанное на истории его жизни, личных достижениях и заслугах, амплуа, амплуа. Это разыгрываемая социальная роль, легенда, история жизни человека, представленная в имидже, и миссия, социально важные цели, полезность для общества. индивидуальное личностное свойство. Сюда относятся профессионально важные качества, доминирующие уникальные характеристики, стиль взаимоотношений с людьми, пропагандируемые идеи, базовые ценности. Чтобы сформировать имидж работника, который помогает создать благоприятное впечатление при трудоустройстве, обратите внимание на следующие его составляющие. Первая – это фотография в резюме. Она должна иметь максимально деловой стиль и нейтральное выражение лица. Около 60% резюме специалисты не прочитывают из-за неудачно выбранной фотографии, например, сделанной на отдыхе. Стиль одежды. Основная рекомендация – это деловой стиль. Однако, не во всех ситуациях он является самым предпочтительным. Излишне строгий стиль – белый верх, черный низ, галстуки – часто создают впечатление скованности во время собеседования. Идеально будет, если вы сможете разведать корпоративный стиль, сложившийся в организации, и использовать его. Речь. Если у вас есть проблемы с красноречием, можно поработать над речью. На собеседовании часто задают однотипные вопросы, поэтому нужно подготовить развернутые ответы на них. Но не переусердствуйте с подробностями, найдите золотую середину. При ответе на дополнительные вопросы остерегайтесь отвечать односложно, чтобы у собеседующего не сложилось впечатление, что информацию приходится вытягивать. Но и лишнюю информацию не рассказывайте. Излишняя болтливость, болтливость может охарактеризовать вас как человека несерьезного и несдержанного. Язык тела, жестикуляция и мимика. Необходимо продумать следующие аспекты улыбка, взгляд, походка, естественность, знание фирмы и специалистов, общительность. Не стоит чрезмерно волноваться. Бодрый внешний вид поможет вам выглядеть достойно в глазах работодателя. Обоняние. Не следует пренебрегать данным вопросом. Продумайте вопрос парфюма. Не следует раздражать собеседующего резкими и терпкими запахами. Как вариант, можно вообще не использовать парфюм, но при этом следует исключить и возможность появления неприятных запахов. Поведение. Придя в офис работодателя, будьте весьма вежливы. Обращайтесь ко всем на «вы», улыбайтесь и не забывайте здороваться. Добросовестно и терпеливо заполните все предложенные вам анкеты и бланки, постарайтесь писать разборчиво и подробно, если этого требуют пункты бланка. Если вас заставляют ждать, то особо не расстраивайтесь. Это не значит, что вашей персоне, персоне не, при, не уделяют внимания это значит, что есть на то обстоятельства. Устанавливайте зрительный контакт. Смотря прямо в глаза, вы достигнете трех целей. Произведете впечатление уверенного в себе человека, человека со здоровым самомнением. Вас воспримут как хорошего слушателя. Вам, вероятно, окажут такое же вежливое внимание, когда вы будете говорить. Таким образом, формируя имидж, мы ведем себя как актеры, которым приходится вживаться в сценическую роль, прочувствовать ее. Имидж – это основа самопрезентации. Самопрезентация – это значимая часть процесса трудоустройства, от удачной проработки которой зависит, получится искатель вакантное место или нет. Процесс самопрезентации можно разделить на три этапа – составление резюме, Телефонный разговор, собеседование. Правила составления выигрышного резюме и построения эффективного телефонного разговора были раскрыты ранее. Обратим внимание на самопрезентацию во время собеседования. К общим рекомендациям можно отнести Пунктуальность Отсутствие раздражителей Нужно отключить телефоны и другие устройства Доброжелательность Профессионализм кандидата заключается в умении расставлять приоритеты и грамотно вести диалог. 8 простых правил самопрезентации. Первое – правило 7 секунд или первое впечатление. Ваши первые 10 слов должны быть очень важными, а поскольку людям приятно, когда их узнают лично, пусть это даже небольшое внимание то разговор рекомендуют начать с благодарности, называя человека, с которым разговариваете, по имени. Например, я очень рад встретиться с вами лично, Светлана Ивановна. Второе. Правило 30 секунд. Располагаем к себе интервьюера. Деловой, опрятный внешний вид. Уверенное, доброжелательное общение. Вот те аспекты, которые помогут нам в это время. Третье. Рассказ о себе. Демонстрация профессионализма, достижений и навыков. Итогом рассказа должно стать представление о соискателе, как о незаменимом специалисте, без которого компании сложно будет обойтись. Немые враги. Это важность невербальных средств. Обязательно контролируйте язык тела. Пятое правило. Ответный интерес. Собеседование – это диалог, поэтому беседуйте, узнавайте информацию о вакантной должности предприятия. Шестое правило – грамотные ответы на вопросы. На вопросы следует отвечать четко, неодносложно, но и не вдаваясь в подробности. Если будет нужно, собеседующий уточнит. Стоит уделить особое внимание ответам на вопросы, которые затрагивают профессиональную сферу – на их основе строится мнение о соискателе как о специалисте. Седьмое правило – конструктивность и подготовленность. Соискатель должен продемонстрировать заинтересованность в открытой вакансии и в работе в компании. Допустимо записывать интересующую информацию. Восьмое правило – завершение встречи. В заключении встречи нужно поинтересоваться когда ждать звонка с решением относительно вакансии. Если соискатель предложил перезвонить в определенное время, то обязательно стоит звонить именно в указанный день и час. После этого уместно сказать несколько общих фраз и, поблагодарив собеседника за уделенное время, уйти. В ходе самопрезентации следует избегать ошибок, которые являются типовыми, выявленными на практике. Такие типовые ошибки представлены на слайде. То есть типичные ошибки соискателей на собеседовании. Значит, 21% соискателей э, во время собеседования трогают волосы или лицо. Это характеризует их неуверенность. 47% ничего не знают или мало знают о той компании, в которую пришли устраиваться. 38% не улыбаются, 33% не следят за осанкой, столько же дерзают на месте и другие ошибки, которые можно допустить. Таким образом, при подготовке к собеседованию и формировании имиджа обратите внимание на данный слайд. Следовательно, самопрезентация – это реклама соискателя с целью получения вакантной должности. Соискатели с инвалидностью с особой тщательностью должны подойти к формированию своего имиджа и самопрезентации. Основная цель ⁇ убедить потенциального работодателя в своей профессиональной пригодности, в наличии необходимых знаний, умений и навыков для выполнения должностных обязанностей в вакантной должности. Наравне с другими кандидатами, соискатели с инвалидностью должны работать над всеми элементами личного имиджа, самостоятельно или с помощью прохождения тренинга, должны придерживаться всех правил самопрезентации, что позволит повысить шансы на получение вакантной должности. Второй вопрос. Искусство переписки с работодателем. Правила составления резюме подробно раскрыты в теме 3.1 – Поэтому обратим внимание на другие документы, которые представляют собой деловую переписку соискателя вакантной должности с работодателем. Согласно исследованию старшего специалиста отдела по подбору персонала компании значит, Татьяны Никитиной, в российской бизнес-среде практика деловой переписки между соискателем и потенциальным работодателем получает все более широкое распространение и постоянно развивается. С одной стороны, мы можем использовать такое письмо, как пробное письмо. Оно поможет обратить на себя внимание и оставить след в душе менеджера по персоналу. Это письмо с предложением о возможном сотрудничестве. Если ваше письмо является неожиданным для адресата, с первых строчек привлеките его внимание. Укажите способ, с помощью которого вы узнали об этой вакансии. Будь то открытые источники или имя человека. Упомяните о деятельности работодателя, которая вас заинтересовала как предмет вашей будущей деятельности. Отметьте собственные достижения, которые связаны с деятельностью компании и могут показаться ей интересными. Упомяните о своем статусе, работаете, заканчиваете вуз, ищите работу и закончите абзац с перечислением обязанностей, в которых вы особенно блестяще себя проявили. В основной части письма покажите, что вы прекрасно понимаете, какие обязанности вам придется выполнять в той сфере, которую вы упомянули. Перечислите качество, необходимое для подобной работы и сделайте убор, упор на обладании вами опыта, навыков и моральных позиций, требующихся для достижения успеха. Ни в коем случае не упоминайте о качествах, которым вы не соответствуете. Если вы не обладаете опытом непосредственно в этой сфере, говорите о навыках и умениях, приобретенных вами в других сферах, которые могут быть перенесены в область вашей потенциальной деятельности. Выберите вашу самую сильную сторону – образование или опыт и присовокупите это к наиболее важным качествам, упомянутым вами в предыдущем предложении. В заключение стоит упомянуть об уверенности, что набор ваших качеств поможет вам принести выгоду работодателю. В последнее время компании стали уделять особое внимание сопроводительному письму. Основная цель сопроводительного письма – объяснить менеджеру, почему вы высылаете свое резюме на вакансию в данной компании и указать, какая информация из резюме демонстрирует, что вы подходящий кандидат на эту позицию. Грамотно составленное сопроводительное письмо поможет Вашему резюме выделится в массе других обращений, ежедневно получаемых сотрудниками службы персонала. Ваше сопроводительное письмо не должно быть длиннее страницы, включая контакты, поэтому будьте кратки и емки и придерживайтесь следующей структуры. Первое. Вступление содержит приветствие обозначает интересующую вас позицию и сведения о том, откуда вы о ней узнали. Здесь также нужно сообщить цель письма и заинтересовать адресата. Второе. Основная часть. Представляет собой обоснование вашего желания работать и строить карьеру именно в этой компании. Третье. Заключение. Описывает ваш следующий шаг подтверждает вашу нацеленность на результаты и заинтересованность в работе. Здесь уместно поблагодарить адресата за время, потраченное на чтение вашего послания, и указать перечень предлагаем, прилагаемых документов. Немаловажным документом, сопровождающим резюме, может стать рекомендательное письмо. Это может быть письмо от вашего предыдущего работодателя или преподавателя с места учебы. Кроме того, если вы участвовали во внешнем проекте, который может быть интересен вашему новому нанимателю, возьмите рекомендательное письмо у руководителя проекта. Можете попросить подходящее благодарственное письмо у клиента, для которого вы делали проект. Чаще всего у нужных вам рекомендателей не хватает времени, чтобы составить шаблон, шаблон письма самим, но они готовы его подписать, поэтому приготовьтесь к тому, что составлять письмо придется самостоятельно. Письмо рекомендация включает заголовок, описание, как долго и в каком качестве вас знает рекомендатель, подтверждение факта работы, учебы, стажировки, Описание ваших обязанностей, оценку их выполнения и профессиональные достижения. Важные личные характеристики, описание сильных сторон. Причины увольнения и этот пункт заполняется по желанию. Если данный пункт не заполнен, то нужно быть готовыми во время личного собеседования назвать причины увольнения. Таким образом, в России у нас существенно увеличивается оборот деловой переписки в процессе трудоустройства и мы переходим от односложного резюме к сопровождающим его документам.